Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания. Предлагаю вам связать капор, модель, и снимаем мерки. Первая мерка это длина от основания шеи, здесь у нас основание, где челюсти начинаются, и смотрим, какой длины мы хотим иметь модель до основания. Так, чтобы было свободненько, но не очень рыхло. Сорок. 3. Мы берем 44 длина. 44 делим на 2, потому что половина головы. Вторая мерка ⁇ ширина. 36. Длина ⁇ ширина. Следующая мерка ⁇ объем головы по верхней части, для того, чтобы определиться с общей шириной капора. Так, чтобы проходила голова. 50. Нижняя часть, назовем ее манишкой, я сделаю подлиннее сантиметров 10. См. От основания шеи до края полотна 10 сантиметров. И высота лица. так вот, где-то 13 сантиметров. Строим выкройку и делаем расчет в программе Книстайлер. Начинаем с точки. Половина объема головы в сторону. Высота 10 и 44, деленная пополам, то есть 22 два. Дальше, здесь у нас лицо, у нас, помните, высота лица 13, значит 13. И вот 13. Находим середину, 25 деленное на 2, но это 22,5. Так, 25 деленное на 2. Находим середину шапочки 25, здесь у нас расстояние 25. 25 деленное на 2, это 12,5. И наверх 22. 22 от этой точки мы можем прорисовать закругление и соединяем одну точку и полученную минус 3 так, минус 3 который мы вот здесь отложили это примерная мерка для того чтобы вывести закругление шапочки можно немножко опустить и будет вот такой вот кружочек для того чтобы шапка не была грубая квадратная дальше. Середина лица. Ищем середину лица. Это 13. 13 делим пополам. 6,5. И помните, у нас по вот этой вот мерке вот здесь 36 делю на 2. 18 сантиметров. То есть здесь у нас длина 16,5. Откладываем наверх 16,5. И 36, деленное на 2 – 18. В сторону минус 18. Соединяем точки. Это лицо. На самом деле у нас будет еще планочка, поэтому минус 2 – 2 сантиметра 2 в сторону минус 2 вниз и 2 наверх новые Можно делать, можно не делать, на самом деле, потому что это зависит от того, какого размера планку, планку вы собираетесь выполнить. Вот планочка. 10 сантиметров вниз. Все, у нас, собственно, готовы вот эти все точки. Лишние точки убираем, лишние линии убираем, прорисовываем все, все недостающие фрагменты и выполняем часть. Вот таким образом у нас будет провязана наша шапочка. Так она будет выглядеть. Так, но ну для того, чтобы ее спокойно можно было провязать, уберем половину. Выкройка готова. Все, теперь эту шапочку можно идти и вязать на вязальной машине. Смотрим в рисовании, что она у нас получилась. Подставляем петельную пробу. и выводим на вязание итак мы набираем с вами 129 петель провязываем 10 сантиметров это 60 сколько? 34 ряда убираем петли для того чтобы провязать лицо по расчету делаем сначала убавки потом прибавки доходим до скругления провязываем одну сторону по расчету возвращаемся Разворачиваем выкройку и провязываем вторую сторону по этому же расчету. Вот таким образом очень просто и быстро строится наша шапка. Приступаем к вязанию. Выполняем набор петель отделочный цвет. У меня отделочный цвет является более серая пряжа. И выполняю обвивы через иглу. Провязываем одеваем полученные протяжки с которых мы начинали обвивой, тоже через иглу соединили гребенку заменили цвет и провязываем основным цветом у меня это светло-серый до 20 ряда Часть петель мы пересадим на вторую игольницу, для того, чтобы стянуть на затылке немножко полотна, иначе будет, может быть мешок на шее сзади. Если у вас нет второй игольницы, вы можете, провязав основное полотно, просто поднять его механически лицевыми петлями. У меня есть вторая игольница, поэтому 20 и 20 вот центр пересаживаю на вторую игольницу и довязываю до начала планки на резинке. Плотность на передней иголице можно, можно поставить потуже. Я ставлю пятерку для того, чтобы была стяжка. На основной остается плотность рабочая. И довязываю до начала убавок по лицу. Это сороковой ряд, то есть 20 рядов провязываю на резиночке. Возвращаю петлю на место. Еще раз, если у вас нет второй угольницы, довязывайте до начала оформления лица и поднимаете петли вручную. А дальше все просто у нас есть расчет. Сейчас мы на сороковом ряду осталось чуть-чуть видите провязать три рядочка и начнутся убавки и провязываем четко ориентируясь по указаниям программы ряд на 43 третьем минус 2 справа, на 44 минус 4 слева и так далее то есть мы вывязываем вывязываем доходим до макушки, оставляем иглы левой стороны Оставляем петли левой стороны на иглах, провязываем верхушку, закрываем, возвращаемся на исходный ряд, меняем положение, провязываем вторую деталь и закрываем полотно. Таким образом мы с вами вывязываем всю шапочку. Убавки буду выполнять самые обычные косичкой, либо декером. Так, раз, два, три. ряд убавка если а, пока их мало можно выполнять декером Мне нужно убрать две петли петля 1 1 2 чтобы не стягивать провязали и оттянули кончик можно провязывать. Если оттянете убавленные петли, они не будут вам мешать провязывать полотно, не будут подтягивать и лезть в каретку. Переходим на вторую сторону и там выполняем убавку другого количества петель по указаниям программы.